добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики вот решил поюзать новую камеру и как раз сподобился счастливый или несчастный для кого-то случай давайте вместе с вами рассмотрим такую историю значит привезли эту батарейку буквально полчаса тому назад и якобы она высаженная сказали что высадили ну давайте сделаем замер замеры я уже сделал записал проверил нагрузочной вилкой довольно таки интересная ситуация Так, 590 ампер и мы видим ага, уже 6 процентов обочки и выросла нрc 153 ампера пусковой ток у нас 0 процентов заряда но проблема то в чем было было напряжение напряжение было у нас 1072 семьдесят два и батарейка как бы не подавала признаков жизни но проблема еще в чем при таких параметрах у нас плотности быть не должно но плотность у нас восемь Рады 2 четыре вычет один двадцать девять один двадцать восемь, один с половиной один. 28 28 28 историю этой батарейки вернее ее автобиографию владелец не знает машина якобы искусственная и на мой вопрос нюхала она ну, в данном случае не порох конечно а электролит или нет владелец батарейки током ответить не смог давайте посмотрим на уровень вот так вот уровень маловатый здесь чуть больше чуть больше в среднем чуть меньше и здесь примерно с предыдущей банкой одинаково это наталкивает меня на мысль что в эту батарейку все-таки херанули по всей видимости электро лит плотность для такого напряжения очень маленькая ой вернее очень большая под конец дня блять уже начинают заговариваться друзья так что не судите строго ну что многие задавали вопрос как ты делаешь откачку как делаешь закачку заливку доливку отливку все вот это прочее ну давайте попробую попробую показать вот это у нас дистиллированная водичка здесь нам придется делать все таки корректировочку потому что явно плотность не соответствует и Батарейку нам нужно оживить, блять, куда я шприц сделаю? Ну, вот что плохо здесь на этой камере, я не могу поставить на паузу, блять, придется ее останавливать, искать шприц. Ну, переставил камеру немножко на лоб, неудобно ее вешать. Тяжелая, возможно, нужно было головку взять, но ладно, пока унывать не будем, будем юзать это то, что имеем до логического завершения, до конца. Так, будем делать отбор, беру по, так забыл. Забыл уяснить, уточнить и показать. Фонарик. Уровень у нас при заливке электролита должны закрываться уши. Надеюсь, видно, не видно. Вот эти уши, они должны быть прикрытые У нас они на одну треть открытые, так. примерно так она будет стоять у нас камера, все таки надо было на телефон снимать, ну ладно, первую часть сниму на камеру, а остальное будем снимать уже наверное, на телефон, так делаем отбор, вот это вот у нас канистра для электролита, делаем отбор по отберем по 30 миллилитров с каждой банки о какой мутный электролит юперный театр следующий по 30 по 30 И последние две баночки. Кто-то говорил, что звук, неважно, на камеру. Я, э, в принципе, эту камеру я брал для, именно, для диагностики и для работы на улице. И смысл, и смысл этой камеры заключается в том что мне на улице некогда выбирать ракурс я записываю в 360 градусов а потом при монтаже выбираю какой ракурс нам лучше так теперь набираем полный шприц и заливаем водичку до прикрытия до прикрытия наших ушей ага, 70 миллилитров шприц 70 миллилитров вот заканчивается на 60 и здесь еще десяточка так то есть 70 мл мы сейчас заливаем смело и потом еще по десяточке плесканем кстати вот этот вот глазок видим красный так, вот так вот два, три, четыре, пять. так если мы забьем по 10 миллилитров то возможно нам придется при полной заря... после полного заряда сделать отбор ну так как я предполагаю что здесь кислоты мерено не мерено в этом ничего страшного не будет так набираем 60 мл и еще по 10 миллилитров закачиваем, то есть мы залили по 80 миллилитров каждую баночку, на этом заливочка у нас прошла успешно, прикрываем баночку и сейчас закинем в зарядный бокс, так надо включить свет, Все, место. Так. поехали приехали так что у нас здесь свободно вот это так как конец рабочего дня 7 час уже Пора бы отчали до дома, до хаты. Но работа прежде всего. Так, подключили крокодилы, включаем зарядные. Работать буду предварительный заряд на китайцы. Вот как быстро он погнал. Как он быстро пошел? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яй яй яй все таки батарейка, наверное, замкнута. Так. Все-таки, наверное, замкнута. 3 ампера пока дадим. И батарейка очень быстро набрала напряжение. Это мне не нравится. Это мне не нравится. Так, что у нас с напряжением? Держится 14 вольт. Если напряжение начнет сейчас падать, то у нас не все потеряно. Напряжение потихонечку падает. 13,9 ну так мы сделаем следующего следующий трюк убавим топ до 2 ампер до полтора ампер вот так. Полтора амперчика. Напряжение 13,6. Упало. Так, 1,4 ампера пойдет. И в таком режиме мы оставим батарейку до утра. А утром будем посмотреть. Чует мое слабое сердце, что ладно. Не буду бежать впереди паровоза. Ну, посмотрим. Посмотрим. Поглядим. Увидим. Прочухаем. Пронюхаем. Дальше сами можете договорить. Короче, оставляю до утра. А сам на лыжи сейчас наверное на лыжах я не проеду на коньках тоже просто в голоше прыгаю и дую до дома задержался еще на полчаса кое-какие делишки доделал и как видим полтора амперчика у нас давит потоку и 137 напряжение почему снизил ток потому что я все-таки подозревание есть подозрение что наша батарейка замкнута и на полтора ампера до утра и в принципе ничего не будет но если мы выставим то побольше, в месте замыкания, возможно, пойдет термометрия. И ну, неизвестно, чем это закончится. В принципе, страшного ничего не будет, но тухими яйцами в гараже будет вонять это точно, однозначно. А пока ну, батарея не успела еще за это время у нас каким-то образом нагреться смело оставляем ее до утра завтра утром продолжим наше кино друзья посмотрел вчера пересмотрел вернее вчера ролик который начал снимать на экшен камеру и э, решил все-таки снимать в гараже на телефон экшен камера она конечно нужна но в других обстоятельствах э, впрочем для <тых> этого я ее брал для того чтобы снимать на улице если бы я если бы у меня был какой-то экшен здесь там, кувырки с переворотом или если бы я жонглировал аккумуляторами то я бы конечно снимал на экшен камеру а сам самосунг он как говорится и в южной африке самосунг поэтому в гараже буду снимать на телефон а как придут причиндавы или по-другому аксессуары которые мне понадобится для съемки на улице это селфик палка и петличка микрофон то начнем снимать уже на экшен камеру ну я заметил разницу напишите в комментариях как вы реагируете на то что я снимал начало на экшен а продолжим на samsung так, ну а теперь давайте по делу как видим, батарейка ведет себя не вполне адекватно, как хотелось бы. То что она подключена, вот давайте проверим. Добавили напряжение, и у нас появился ток. Так, подъехали клиенты. Сейчас приму радостно приму клиентов и продолжим нашу увлекательную трансляцию зарядки. Приехали клиенты, привезли вон двух прослабленных парней. А мы продолжим с вами разгадывать эту головоломку. С этим вид Так, не все понятно. Вернее, совсем ничего не понятно. Как-то идет себя батарея неправильно. Так, замеряем плотность. При той корректировке, которую мы сделали, у нас плотность 1,18. Напомню, по 80 миллилитров мы залили. В эту батарею так при проверке зарядной ой зарядной блять зарядно разрядной нагрузочной вилкой вот эта баночка мне не понравилась ну как видим плотность тоже в таких же пределах давайте проверим плотность во всех банках 116 117 один 1,16 1,17 1,16 Вот такая пляска пока по плотности Ну что Так, что у нас глазочек все это красный начнем работу на вымпеле так возьмем вот этот крайний вымпелок задается вопросов и пишут напрямую у меня есть такая батарейка допустим топа подскажите алгоритм зарядки ну друзья как можно подсказать алгоритм зарядки не видя аккумулятора не видя батареи нету таких алгоритмов которые можно применить абсолютно ко всем батареям относительно этой батареи все батареи ведут себя по-разному, некоторые даже неадекватно. Так, видим НЛЦ-13.7. Ну давайте вот, втыкнем или воткнем. Обочки. Что воткнул, непонятно. Кому воткнул. Ага. Вот как лихо. Батарейка моментально разогналась До 17 вольт Уменьшим немножко напряжение Только ставим на Этом же уровне 16,8 И посмотрим Как наш Ведмедь будет вести себя дальше Так, ток стремительно падает. Ну, мое предположение по поводу заливки, оно, наверное, уже не предположение, не предположение, а уже уверенность. Я больше чем уверен, что, скорее всего, в эту батарею был долит электролит. Ладненько, продолжим работу. Буквально 22 минуты вот проработали с этой батареей. И ток у нас упал до 1,1 ампер. Поэтому мы сделаем следующий ход конем. Увеличим напряжение заряда. 1,1 А нам для поднятие электролита с самого низа будет недостаточно мало увеличиваем напряжение до 17 вольт почему я это сделал друзья ну как заявил производитель здесь вот у нас батарея кальций кальций и вот эта технология пуч то есть пластины выполнены по технологии просечки так что у нас там внутри видим кипение по моим предположениям опять же это предположение что эта батарейка пережила перезаряд возможно на автомобиле а возможно ее где то пытались обслужить на трансформаторе на трансформатором устройстве которое не имеет обратной связи и она очень легко ломает и дс так видим уже буквально 22 минуты плотность у нас уже 120 при всем при том, что мы сделали корректировочку, один девятнадцать, один, двадцать. 1,19 с половинкой, почти 1,20, почти 1,20, 1,19. Так, и при такой плотности, что нам показывает? светофор светофор по-прежнему красный батарейка абсолютно холодная но ну, смысле не абсолютно термометрии мы не видим хотя вот эта вот баночка вроде как чуть-чуть теплее вроде как чуть-чуть Вроде не вроде. Так. Ладненько продолжим нашу свистопляску. Почти час мы проработали на выпили И, как мы заметили сразу, что напряжение окончания заряда у нас легко дошло до 17 вольт. Сейчас это напряжение начало Буквально минут 10-15 тому назад оно начало потихонечку падать до 16,9. Мы должны напряжение, которое мы зафиксировали, 17 вольт, немножко поддержать. Каким образом мы это можем сделать? Подпором тока, потоку это делать бесполезно. Поэтому напряжение мы будем подпирать напряжением, То есть немножко приподнимем его. Напряжение, поднимаем напряжением правой руки. Вот так вот делаем 17,1. А ну 17,1. Нет давайте вот так вот установим 17 вольт ток у нас вырос соответственно слегка и теперь в этой батарейке каждые полчаса надо мерить плотность так плотность у нас 121. 1,21 Ну посмотрим За динамикой роста И возможно Нам придется делать еще Одну корректировку Ну давайте дождемся Окончания этого цикла Батарея по прежнему холодная Так Ну чтобы это было более наглядно Давайте возьмем перометр Вот так 14 15 да вот это вот вот у меня рука здесь 16 вот да у меня рука все-таки лучше перометр работает и вот здесь вот чуть-чуть все-таки прогрев есть чуть-чуть незначительный ну, ладненько работаем дальше два часа почти 10 минут продлился наш заряд давайте заглянем внутрь что там светофор зеленый нет светофор показывает нам проезд запрещен так отключая откидываем клемму и дадим батарейки отстояться так плотность 1,21 давайте пройдемся по всем баночкам 1,21 с половинкой 1,21 тоже 1,22 1,22 дело в том, что если заливали а скорее всего, что заливали сюда электролит, то заливали 1,22 на глаз с бутылки. Ориентировочно. 1.22. 1.22. Вот здесь даже поболее Один двадцать два с половиной время у нас без 10 час дадим батарейке пару часов отстояться без подключения к зарядному пусть поработает инертный заряд ну, батарейка прогрелась до 18 вольт и явных признаков того что какая-то из банок греется быстрее мы пока не наблюдаем поэтому так вот это вот у нас еще проблемный аккумулятор был абсолютно сухой залил почти по 300 миллилитров каждую банку так ну ладно это совсем другая история у нас это у нас батарейка готова сейчас буду звонить клиенту 128 плотность эти две тоже готовы так ну что через два часа продолжим друзья для вас незаметно а для меня заметно пролетели два часа давайте первым делом замерим параметры что нам дала работа что там светофор по-прежнему у нас не работает так а, 590 так, да, блять. вспышку отключаем так 64 процентика показывает 474 амперчика есть НРЦ 1336 сопротивление 584 ну в принципе батарейка уже рабочая крутящая батарейка стоит на десяточке. так подключили мы наш пилочек и теперь включаем в сеть, опачки, так, ставим 3 ампера. И посмотрим, до какого ноза долетит наша батарейка после отстоя. Не скажу, что стремительно, но быстро набирает батарея. Как догребет до максимальных значений, включу опять запись. лен забыл, запарился, забегался. Заблудился, короче, надо было же замерить нам плотность последствия. Давайте посмотрим. Ну, плотность 1,23, 1,23, 1,23. Давайте я сам замерю, не буду вытягивать, растягивать ролик. В принципе, я думаю, что по всем банкам эти значения будут на одинаковом уровне. Пока батарейка набирает, набрала по две точки. Ну, давайте. Да, 1,23. А здесь 1,23 с половиной даже. даже даже 23 20 ах ты блядь. А здесь меньше 122 ну посмотрим нам особо выкозябликоваться не стоит потому как Большая-большая часть кислоты у нас, она дефундирована в промежность пластин. И если мы вытащим хотя бы, так как мы сделали, ну, будем так говорить, глубокую коррекцию, если мы вытащим плотность до 1,27 Будем считать, что где у нас в шляпе. С этой батареей пока работать мы прекратим. Нужно отправить ее в эксплуатацию. На улице весна. Где-то я считал, что после весны наступает лето, а лето это теплый период. Ну, с владельцем этой батареи переговорю, чтобы он все-таки. Подскочил ко мне через месяцок через пару месяцев или месяцев. Дабы отследить, как эта батарейка будет держать плотность. Ну вот теперь тормозим пока запись. Так, а что у нас? А, у нас уже 17. Пока мы хихикали. 17.1 даже. Так немножечко уменьшим напряжение подопрем напряжение напряжение 17 вольт вот так время 3 продолжаем работу очередной дозаряд у нас продлился два часа 9 минут и в мне курсанул. Николай, давай завязывай Но сегодня достаточно ну, давайте проверим что он там нам на увертил так, отключаем крокодилы давайте замерим В первую очередь плотность угу. плотность 124 почти что Двадцать три с половиной 23 с половинкой теперь давайте замерим температуру 20 градусов 20 1, вот здесь вот 20, да, 20 градусов 20 градусов на батарейке время 10 минут почти 6 сегодня работу с этой батарейкой я прекращаю дадим ей отстояться до завтра но отстаиваться она будет не просто так а, с таким небольшим выебоном. То есть, отстаиваться, отстаиваться, она будет отстаивать свои интересы на буфере. Что нам это даст? Так, что у нас там? Какой-то цвет поменялся, что ли? Вроде как зеленкой запаху нет непонятно так, а где у меня фонарик сейчас возьмем фонарик а нет по-прежнему красным красно прекрасно или красно-зелено красно-зелено-бело непонятно а почему отстаиваться будет на буфере если мои подозрения имеют под собой какую-то почву не подозрения а предположения подозрительное предположение или предположительные подозрения и если на самом деле был залит электролит так как он глубоко диффундирован в поры его не так-то просто оттуда и вытащить и э, отстой в режиме в буферном режиме. Буферный дозаряд нам поможет потихонечку э, от этой кислоты избавиться. Так как у нас пластинки будут э, в некотором напряжении, э, под действием гравитации эта кислота потихонечку будет покидать поры аккумулятора. А завтра с помощью дозаряда, мы постараемся вытащить эту кислоту и смешать ее с со всей массой электролита то есть распределить эту кислоту по всей плоскости пластин и постараемся или попытаемся поднять плотность как я уже говорил Ну, план задачи 127 Завтра посмотрим после э, парочки до зарядов. Я надеюсь, парочку мы завтра сделаем. А возможно, один. Э, загадывать не будем. Блять, не будем. Уже загадывают. Блять, сижу, загадываю. Блядь. Не будем, блять, будем. И э, завтра, короче, война план покажет, что у нас там как пойдет, попрет плотность. В крайнем случае, даже на 1,26 Даже на 1,26 Мы Работу с этой батареей Возможно, прекратим Так, подключаю Нашего Китаюза. Вот так вот Ах ты, блядь, не тут Вот тут Вот у нас получилось верхний подключить. И... Так, у нас этот китаец 13.6 поддерживает буфер. Ну, этого нам будет вполне, в принципе, достаточно. Остается 45 минут до окончания работы. Пойду, поковыряюсь. Нет, не в носу, а поковыряюсь, наверное, со снегом. Выйду на улицу, подышу свежим воздухом, откидаю немного снег. Но, возможно, потом и в носу поковыряюсь. Что делать -то? Наш теменский ведмедь прокайфовал под капельницей всю ночь. Вот, блин, интересно, с какого медведя они решили сделать вот эту вот фотку Фотография то ладно это бурый медведь гималайский блядь. нет не гималайский точно похож на гималайского или гризли Но по всей видимости фотография одно а сами возможности это батарея вот панда тоже медведь же да вот, скорее всего, надо было сюда пандочку нахерачить, потому что ни одна батарея вот эта вот, ни одна с прилавкой, вот это вот что записано, она не выдает, это сто процентов проверено мной. Как видим, светофорчик у нас зелененький, отключаем нашу капельницу. И давайте проверим, что же у нас по параметрам. Начнем с конвея. Итак. Производители Панты заявили 590, но ну давайте проверим. 70 процентиков 495 амперчиков 1364 на РЦ 557 сопротивление но судя по всему вот эта надпись заменить она связана именно вот с этим показателем которое у нас большое если бы этот показатель был в пределах пятерочки, то конвей скорее всего написал бы ах, х, ох, какая хорошая батарея. Хорошая батарея. Но что видим, то видим. Так, давайте замерим плотность. Во все баночки тыркаться не будем. Замерим первую. Так, 124 двадцать четыре. И последнее. Один Так. Продолжим наше кувыркание. Подключаем первочек. Ох ты, блядь. Подключаем в чтобы никто не уволк. Так. НРЦ 13.6. Яростная НРЦ. Сутречка. И включаем в в сеть. Как видим, очень везло побежал напряжение. Очень стремительно. Также будем работать на 17 вольтах или вольтах и следить за термометрией и перемешиванием электролита. Что ж, погнали наши городских. Городские позади мы впереди мы впереди или спереди короче дело к утру ну что друзья как кони пронеслись полтора часа и вымпел нам оформил запись заряд кончик давайте замерим плотность Так. замерим плотность плотность 1.24 по-прежнему по-прежнему 1.24 по-прежнему 1.25 почти это уже не по-прежнему так Вот эта баночка один двадцать почему-то двадцать четыре с половиной, один 1 23 с половиной так что у нас термометрия все в порядке спасибо зарядки 17 градусов 18 17 18 градусов так вот эта баночка немножко греется так батарейка забыл сказать батарейка 12 21 то есть э, декабрь 21 -го года ну друзья зако закономерно наверное у вас возникнет вопрос с чего это я взял что в эту э, почему у меня появилось вот это э, подозрительное предположение или э, предположительное подозрение что в эту аккумулятор в этот аккумулятор залили электролит исходя из вот этих всех параметров которые мы увидели в начале как бы вот в подтверждение моей гипотезы моего перп-перп-предположения, привезли вот такую точно такую же батареечку видим там 1221 здесь 0821 21 точно такая же рожа ведмедя и вот такие показатели 6% заряда давайте вспышку отключим 26% посоху 301 ампер выдает батарея сопротивление 9,18 уровень здесь отличный будем так говорить с учетом разряда при разряде батареи уровень электролита в аккумуляторе будет падать и с шестью процентами заряда ну вот в этой баночке чуть поменьше по 10 миллилитров буквально водички налью и при 6 процентов мы смотрим плотность так естественно в этой баночке будет побольше Потому что электролита поменьше. Водички выкипела больше. 1,15. В этих баночках у нас побольше электролита. Уровень. Соответственно, плотность будет поменьше. 1,13. Давай уже, самосунг, фокусируйся. здесь то же самое 113 113 113 и в этой баночке чуть- чуть поменьше ну и плотность тоже баночка отстает 112 и вот таким образом в эту батарейку никто не лазил. Эта батарейка от э, с момента покупки и до сегодняшнего дня не имела каких-то связей с аккумуляторщиками. Даже вот э, при э, вскрытии, при открытии, вернее пробок пробки настолько закисли, что повозили даже с крышки ну это я сейчас ставлю заправлю на место ну таким образом можно сделать вывод что если аккумулятора не касалась рука блять человеком нельзя такого человека назвать аккумуляторщика то как бы аккумуляторщика то плотность должна иметь вот примерно такие параметры Здесь же у нас, вы прекрасно видели, весь процесс у нас происходит от начала до конца на ваших глазах. Поэтому, как-то так, отключаем зарядное и даем батарейке пару часиков отстояться. Продолжим чуть-чуть позже, после отстоя батарейка отстоялась два с лишним часа давайте замерим плотность 1.25 плотность 1.25 1.25 ну что ж давайте еще одну точку попробуем вытащить с помощью одного дозаряда ну, здесь 1,25 с половиной почему-то. А почему? Так. Напишите в комментариях. 1,25. 1,25. Так, наш, один двадцать с половиной так он наш еще один гризлий стоит а этот наш буренький так и вот смотрим какое НРЦ два с половиной числа, э, часа число два с половиной часа прошло и нрц 13,3 вольта это говорит о том что у нас еще достаточно вполне кислоты так наверное, давайте сделаем следующий ход конем увеличим напряжение окончания заряда до 17 с половиной и посмотрим до каких значений догребет наше напряжение окончания заряда. Нам надо вытащить оставшуюся кислоту и звонить клиенту, пусть забирает свою батарейку и катается свои удовольствия наш медвежонок очень легко и просто до прыгал до 17 4 вольт но это очень много попробуем уменьшить ток до 2 ампер вот так вот 2 амперчка 17 2 вольта ну-ка ну-ка ну-ка посмотрим как будет Происходить процесс перемешивания Давайте замерим Температурку Температурки нет Практически 15-17 ну, Вот эта вот сторона у нас Слегка и грелась Слегка грелась Поработаем с таким напряжением и попробуем выпить окончательную плотность, вернее, требуемую для нас плотность. Так, ну что, продолжим работку. Два часа десять минут продлился наш дозаряд. Отключил зарядное устройство. Этот момент не удалось записать, так как сидели друзья. А я парень стеснительный, поэтому не стал это записывать. Давайте замерим. Плотность. Так, вначале. Блин, ага, вот. Температура 19 градусов. Ну вот эта сторона чуть-чуть на пол градуса у нас прогрелась. Замерим плотность. Так, давайте... Замерим в двух банках. Так, плотность 1,26. По этим пяти банкам плотность везде одинаковая. И вот это вот у нас баночка отстающая. 1.25 на одну точку. но Думаю, что. Блять, ну а что я думаю? Так, друзья на этом работу с этой батареей нам следует прекратить э -э немножко больший уровень где-то на примерно на один сантиметр э -э залив больше воды э -э и от этого сантиметра этот сантиметр как раз и есть точка, которая нам не достает это первое э -э второе та часть кислоты, часть электролита, которая дефундировалась в пластины, за ту работу, которую мы провели, практически ну, очень тяжело вытащить эту кислоту. Единственное правильное решение сейчас будет отправить батарею в работу, в эксплуатацию и встретиться с клиентом скажу клиенту чтобы обязательно подъехал через месяцок другой чтобы промониторить состояние батареи провентилировать как у нее обстоят дела с параметрами так, давайте сделаем некорректный замер. Ну, ориентироваться нам можно на тот замер, который мы делали утром перед началом до зарядов. Эта батарея по меньшей мере, она к тем параметрам вернется. Сейчас вот 590. Так. А что я меряю? А, вон у нас катод. Привезли вот такую батарейку. Сейчас буду ставить ее на ночь. Кто-нибудь сталкивался? Первый раз вижу такую батарею, это производитель Калининград, Деская область. Так, 65 процентов, ну батарея отстоялась минут 10, наверное, как я ее отключил, друзья, только что отъехали, так, НРЦ-1358, 479 Амперчиков мы имеем на борту, сопротивление 5,77. Ну, сопротивление вроде как меньше, не помню прежние параметры, но, по-моему, меньше, там что-то было 5,80 или 5,90. Так, сох у нас 65%, но после отстоя После отстоя мы по меньшей, по меньшей мере батарейка доползет до 70%, которые мы видели. Параметры неважные для этой батареи батареи год, ну чуть больше года 1221, так год 1222, да и результат это в первую очередь неправильное обслуживание химические реакции не имеют обратной силы и если вы попробуете добавить в сладкую воду соль то эту соль вы уже никогда в жизни не извлекете потому что пройдет химическая реакция смешивания диффузии то же самое происходит и в батареях. Достаточно один раз неправильно обслужить батарею для того, чтобы либо частично, либо полностью вывести ее из строя, вытащить ее из работы. И плюсом к этому, я уже говорил об этом, что вот эти батарейки, меди вот эти, они с прилавка не выдают того, что у них заявлено производитель явно лукавит явно набивает себе цену в отличие от некоторых батареев вот, по крайней мере аком, они зачастую эти батареи. Акумовские батареи наоборот перекрывают те параметры которые заявлены и особенно реактор реактор это вообще пинга среди батареи но ну, это мое личное мнение сугубо личное мнение я его никого не навязываю не рекламирую ничего ну друзья, получился такой ролик. Не знаю, получился, не получился. Пишите в комментариях. Очередная батарейка а -а -а мною обслужена. Из этих десятков, сотен, а может и тысяч батарей. А -а почему выбрал именно ее? Потому что думаю, что вам такой случай станет интересный, он неоднозначный, не типичный, будем так говорить. И вот мы его с вами, вместе с вами разобрали, довели работу до логического завершения. Что хочу сказать, друзья? Ну много комментариев, когда спрашивают. Блин, вот у меня есть батарейка как ее зарядить друзья определенных каких-то советов я дать не могу с каждой батареей нужно работать отдельно для того чтобы понять этот принцип у кого-то уходят годы но если вы хотите понять этот принцип работы с аккумулятором ну потратьте немножко времени на просмотр информации которую выкладывают в ютубе в принципе это наверное и все друзья всем здоровья удачи благополучия любви ласки улыбок берегите свои батарейки всем пока пока Друзья, вот вчера хлопнул по батарее и как бы этим закончил ролик. Но осталась какая-то все равно недосказанность и ролик получился не совсем чесночный. Так как батарею еще не забрали, пока она здесь, вот приехал утром и решил все-таки сделать дописку к этому ролику. Поэтому опять добрый день, дорогие друзья. Уважаемые подписчики, давайте сделаем замер после отстоя, чтобы это было более правдоподобно и более честно. Так, друзья, вот проводить буду тест на тестере по ЕН. Вот написано 590 ампер здесь не указаны, но замер делаю по ВН. И, честно говоря, устал уже землю есть доказывать некоторым комментаторам, которые вернее, у которых IQ зашкаливает за Эйнштейна, и которые пытаются что-то что-то доказать, что замеры нужно проводить строго по технологии ЕН. Ну, строго по технологии ЕН проводить замеры. Вначале вникните в суть замеров, это мне надо покупать ради того, чтобы я удовлетворил их какие-то предвзятости, морозильную камеру, охлаждать батарею в течение суток до минус 18 градусов и потом брать секундомер, ну хуй с ним секундомер у меня как бы в телефоне найдется нагрузку равной номинальной нагрузке номинальной емкости батареи и замерять сколько продержится эта батарея с нагрузкой но, друзья, вот в этих тестерах, как бы их ни хаяли, здесь уже сделаны поправки. Поправки именно на то, что производиться замеры будут при нормальной температуре. Там, плюс 10, плюс 20, минус 10, минус 20. Ну, особой роли это уже не играет. Здесь просто прошит алгоритм вычисления и... Благодаря этому алгоритму мы имеем вот такие показатели. Понять можно, конечно, этих хейперов. Мы же провинциальные там колхозники. И у нас интернет ведрами, а у них интернет бочками. Поэтому начинают какие-то, блядь, не дома а какие-то рассуждения, блядь, ты не прав, ты.. Ну, не прав, не прав, хуй с ним, проходите мимо. Честно слово, достали уже. Так, э, после отстоя делаем замер. Имеем на борту 71% по СОХу. Э, 500 ампер э, пусковой ток. Сопротивление 5,52. И, так, НРЦ 13 с двумя нулями. И вот эта заветная надпись Которую мы стремились Чтобы нам тестер ее нарисовал АКБ исправно Батарейка будет эксплуатироваться На десяточке Давайте еще для Хейтеров блядь, Сделаем замер плотности Как говорит один блогер Хейтеры люблю вас блядь. Ай, ёберный театр, блядь. Так, ставлю на паузу. Сосок выскочил из трюпки. Так, вставил сосок. Плотность, блядь. 1,26. Почти 1,27. Крайняя баночка. 1,26 Все мерить не буду Потому что ролик уже и так Больше часа получился И 1,26 Это там баночка Которая у нас отставала Отставание на одну точку У нас связано Я уже говорил С тем что немножко не угадал с водой Перелил Но так как у нас теплый сезон будет Лишняя вода она выпарится ни отборы, ни корректировку электролитом я делать не буду. Оставлю в таком состоянии, и батарейка уйдет в эксплуатацию. Надеюсь, еще послужит хозяину. Те параметры, которые мы с нее вытащили, были, они были бы гораздо лучше, если бы эта батарея если бы в эту батарею не заливался электролит. И э, так как эта батарея разгоняется сверх того напряжения, которое жевательно, э, ясно, понятно, ясно и понятно, что эту батарею где-то разгоняли именно перезарядом. И скорее всего перезаряд был с перегревом. Вот это последствие как бы вот таких разгонов. Поэтому батарея легко долетает до 17 вольт. В принципе, сейчас душа моя угомонилась, успокоилась. Так у нас что там, а. и вот теперь на этом месте, я думаю, что ролик можно считать полностью завершенным и законченным и досказанным так что придется наверное хлопнуть еще раз по батарейке берегите друзья свои батарейки правильно и своевременно их обслуживайте ну и сами конечно не болейте радуйтесь жизни чаще улыбайтесь близким просто в зеркало радуйтесь что вы есть что вы сегодня проснулись. Всем удачи, всем пока.